Так, друзья, всем добрый вечер, я вас всех приветствую, и мы по традиции проводим э, презентацию компании TLC, и сегодня у нас будет спикер из Израиля Вера Маргулис, она директор в ранге директор компании TLC, не просто директор там офиса, а в ранге дистрибьютор, лайфченджер в ранге э, директора. Это ее первая презентация, поэтому не стоит не про. Масленига-то и директор ба шела Передаем тебе микрофон. Акива, тебя будут переводить, а от тебя будет все. Хорошо, спасибо я большое. Я скажу, на каком языке ты говоришь, Вера, я буду переводить на другую. Я буду говорить на русском, а ты будешь переводить на иврит. Ты можешь ему в этот сайт, в отдельно переводить, тихонько, смертанно, и все. Вера, у меня есть твои слайды, результаты, если надо, скажешь, я покажу. Хорошо. Вера, мне доберет брусит, а не Окей, всем добрый вечер. Я рада вас всех видеть. Я очень Вернее, я давно не была практически на презентациях, потому что у меня сейчас много проектов, поэтому... Но не важно, я хотела просить сегодня эту презентацию. что и я хочу рассказать о своем пути в компании TLC. И хочу потом попросить наших ребят рассказать о своих отзывах, о своих результатах, результатах своих клиентов тоже. Значит, я появилась в компании Total Life Changes случайно. Игатель Total Life Changes был в А микро, зэ, а я Акива Мазор. <связь> э, а микро, говори на русском. <связь> <связь> а а этот, этот случай был Акива Мазор. Позвонил... А микро, зэ, шэ, PLC, зэ, а я Акива Мазор который мне позвонил и сказал, ты знаешь, а тут нашел такую компанию обалденную. Вообще люди пьют чай, кофе худеют. Ли, шми, и худеют. кафе, И вдобавок еще, если ты рассказываешь об этих продуктах, то тебе еще компании выплачивают комиссионные. ואם את גם כן מספרת על האמרים האלה לאנשים אחרים וחולקת אותם, אז גם אחריה משלמת לך הכנסה יפה. דבמה כפשמו, вход в קמפанию такой מינימללי, любой человек может тебе את הפסבולת. דבמה, такой מינימללי, что любой человек этот может себе פסבולת. א.ArrayListות של המוצרים, כל אדם ממציא, כל רשות ל自身 את המוצרים. Он попал очень дачное время ко мне. Вани за то молят и умрет, что они гадили об изманд мод мод мутлях. Мы два года сидели в коронавирусной изоляции, скажем так. Я шардуш на дайм в Uh, практически не, не было ни, ни гуляния, ни путешествий. путешествие единственное – это вокруг дома. <ган> и поэтому нету, не было выброса энергии. И поэтому человек, когда сидит, он как бы естественным образом наедается, напивается, ияется. בוחן תבי בן אדם שירשם ובו פה פה בביום אזמנים בסיבוב קטן בוחן תבי הוא גדול ומתרחש ומיתפatee. יא, как бы набрала за 2 два года более семи килограмм, 8 восьми килограмм даже. На таймэйл исчел корона, оставти весилось Поправилась на 2 в одежде, мне даже было страшно заглядывать в свой шкаф, в котором лежала куча одежды, но ничего нельзя было одеть. Я со своим чаем. Говорит, вот, начинай. я начинаю с чаем, который называется инстант. И э, yeah, я его пила целый месяц до того времени, как ко мне пришел чай и сути растворимый. Аниша Тити, это Акива, кодом ахарках артаха. Это чай пришел ко мне, а потом пришел внутрь И вот с этими двумя продуктами я продолжила свое путешествие в сторону... Своего похудения? мультивитамин, мазина Таим, в Потом я добавила еще другие продукты. Это кофе Дельгада. кофе Дельгада. Вот у меня тут есть пробник его, потому что коробка уже закончилась, есть пробник. Есть ли, если вы видите, что есть такое там школе, что называется «догмиот» «тан-ла-змин-отан» и «кадай-молод» делать это, и также «догмиот» эти это кофе-дель-гадо. сакит догмит. Потом я добавила энергию. לאחר מכן, נוספתי אנרגיה. תדע, כדה נצלית всякие פרובלמי של людьми, которые, рядом, заболели, я, начал, הוסילה לנברת чагу, ואני שעס, סאגלין, לא נתו יום. И в какой-то момент я увидела, что в компании есть вот такой продукт, который называется FIT. В этом продукте есть куча всяких трав. Если мы хотим... Скушать 10 килограмм трав в день, то это как раз вот этот самый пакетик, который здесь. Кроме того, эти продукты также известны как ощелочающий организм. И работают очень хорошо со, все, со всеми клетками организма. Естественно, я не оставила без внимания наши продукты для кожи. Это, в первую очередь, это продукт Infinity Oil. אני לא עיתרתי לכם, אני סיפר לכם על קיצד גם על מוצרים של השימור של אור. זה מוצר ראשון שלנו זה שמן. וтакже я использовала редюв вот уже практически пустая коробочка. От мутара лор, что хомрим болему моня издекнут редюв, мы Вдобавок ко всему, я его использовала в тех проблемных местах, когда ли какие-то боли э, на деснах. И, конечно же, э, продукт оливейт, э, это крем veis התכريم אלו בת הבסיס קנאביס שזה כريم מיוחח שפשוט מורים קיימים זה טוב לספורטאים אנשים ימברגרים שיש להם רימוזיזם או קיימים במערכת קיימים. зимой я и весной я также сейчас иногда использую чай иммунитет. Это чай для поднятия иммунитета Потому что корона, к сожалению, еще не закончилась, и люди вокруг меня продолжают болеть. Ядь, фу И это иммунитет זה ת אצרה כי זו קומארח תחישון יין, תבא כל הסדר, בנתקים תדלאה. И есть ещё такой замечательный продукт блосуми для женщин. Как выяснил Кармадим, что никак блосамы бмиухад для безман магзоро, нашим бгила маавар, за бмиухад мутар для наших. Uh, Мне сказали, что я помолодела. Я надеюсь, благодаря всему этому. Airlines, وأudes, uh, в итоге за год использования продукции я сбросила практически двенадцать с половиной килограмм. Я сбросила два размера в одежде. Я даже начала одевать майки. И мое состояние замечательное. Я чувствую полно энергии. Несмотря на то, что мне 60 лет. варбатарбайм слегка и у меня улучшились ногти кожа улучшилась укрепились волосы а кое Все укрепилось. Вот. И мои домашние тоже с удовольствием пользуются продуктами. Особенно мой муж, который тоже в, э, в моем возрасте. И понимает, что лучше быть здоровым, чем больным. И лучше okay. пить продукты, которые тебя укрепляют, оздоровляют вместо того, чтобы пить лекарства, которые начинают разрушать твой организм изнутри. и потом начинаешь брать лекарства одно за другим. גם בAli שו נמצא ב swipeati וראח אני משתמש במוצרי מי Ad יתחיל משתמש גדולות של מוצרים למורא שאני נפחת לצירא ויחיל יות מודג אז הוא גם רוצה לירא מוצרי. Вот. Так что вот такие мои результаты. Я могу сказать что, а я забыла сказать прошу прощения. Кроме того что я пользовалась продуктами. Значит, раз, два раза в неделю мы с мужем выходим на прогулки где-то 6-7 километров. шесть километра. Мои порции, и порции моего мужа тоже уменьшились, где-то на 30-40%, не потому что мы стали меньше uh, кушать, uh, меньше начала, потому что больше организм не принимает, не хочет. אנחנו קמויות אמזונן שאינו ריקלים لكل אורדנו ב-300 ברק כי הגוף לא מקבל פשוט את התמ קמויות שאינו חלים ב average. Я перестала пить кофе с вот. И могу сказать, что очень многие люди, которые пользуются этими продуктами, тоже получают замечательные результаты. Поэтому я хочу обратиться к своим партнерам, которые здесь присутствуют, чтобы они могли рассказать нам о своих результатах тоже. и <говорит> Это фотографии мои за один месяц. Да, это как раз было после праздников э, декабрьских, поэтому этого... Сильвестр. Да, вот что там. Да. Я до этого хорошо похудела, поэтому у меня был такой небольшой сброс веса. Да, вот, вот, вот она я. Все, пожалуйста, кто хочет рассказать о себе, поднимайте руки, и мы вам дадим я слово. Я расскажу свою историю. Меня зовут... Спасибо, Верочка, во-первых. Большое спасибо. Меня зовут Актива Мазор, мне 65 лет, я живу в Израиле. Я встретил эту компанию и эти продукты год и месяц назад. И я сразу принял решение подписаться и зайти в компанию как дистрибьютор, но я сказал, для этого сначала начну тоже пробовать продукты. Три недели после того, что я начал использовать продукт, я сбросил 3 килограмма полтора месяца после того, что я начал использовать продукт, у меня вышел гигантский камень, который я показал врачам, и они просто были в шоке. Они сказали, как может такой камень выйти у человека без операции, мы не понимаем. И, Саша, покажи камень, пожалуйста. И, и вот в протяжении этого года я заработал каждый месяц Короче, за этот год я более 12 тысяч долларов заработал вот за это время, что я в компании. Спасибо компании TLC. Вот это мой камень, который вышел у меня. Спасибо. Давайте я поделюсь с результатом. Рега, да, я могу тоже, я тоже могу похвастаться своим камнем. Давай, похвастайся. Ну, <связываем> Давай вперед. Просто с я хочу переводить людям, чтобы они были... Ага, понятно. Меня зовут Сухроб Бабилайев, я из Узбекистана, город Бухара. Курим Сухроб, Сухроба, не имею Узбекистан? Мне 40 лет. Они а Нарбаим. А, в сетевом я уже пятый год. Что? В сетевом в ТЛС будет в октябре год. У меня хорошие очень результаты. Во-первых, у меня хронический бронхит аллергический. За счет чая, вот чая на у меня сейчас не беспокоит. Вообще не беспокоит это болезнь. И во время Рамадана, у нас был месяц Рамадана, я пил иммунный чай только. Вот, держал, да, держал уразу, и когда мы э, шли в Таравек, где вот, намаз читаем два часа, в это время я баклажки, жарко было, воду же раздают там, я с собой брал ему чай и в баклашечку сыпал. И 28-го дня Рамадана у меня был приступ. И выпил я МИК, такую таблетку обезболивающую. И на утро у меня вышел камень. Саша, я тебя отправлял, кажется, просто сейчас, чтобы телефоны не ковыряться. У меня тоже такой большой камень был, кристаллический такой, Да. И что хочу сказать, что еще от этих продуктов я себя чувствую молодо. Прилив сил очень много и люблю очень кофе Делгада. И за счет этого энергии, такой энергии, не перестаю всем рассказывать. И даже, знаете, я научился через интернет продавать продукты. Вот а ты раз раз сегодня я, да, сегодня я вот через Инстаграм клиенту продал, незнакомым клиенту, продал чай. Инстаграм ахарти Муцар Лемишву. Просто хочу сказать, что по Интернету и Инстаграму я что узнал, что надо повторять, повторять, надо рассказывать, рассказывать, постить, надо много информации давать. И оказывается, даже кто пил, даже кто знаком этим продуктам, будут у вас покупать, потому что многие не знают как покупать через интернет. 30 секунд. Закончилось уже? Спасибо. Хочу сказать, что компания очень крутая, и она стоит своему имени. Мы меняем жизнь людей. Спасибо вот этот камень. Вот, вот, вот мой камень. Бриллиант. За эвенты сухробщи я целую. В этом коде мы чили, во вся в этом та эвенты сухроб. Сапрубин. Давайте я тоже поделюсь результатом. Меня зовут Александр, мне 47 лет. Бунетка, они хлоп в этот сашеле, они Александр Вороновицева. Я начинал употреблять продукты с ясоти, чай заварной. И ткать лишь то, может быть, мы целим, быть я сути с первых применений я почувствовал, что пошли изменения. Первое, я лучше стал высыпаться. У меня начали уходить объемы и вес. И самое главное, я заметил, у меня появилась жизненная энергия. У меня сменились вкусовые качества, я изменил свой рацион. И мне захотелось больше есть полезной пищи. И как Вера сказала, мои порции уменьшились, мне не нужно было уже столько много кушечков. כי קmosה אמרה אמונות, קמויה שלי יצטמקו. לא אלי צורף, כי קמויה כל כך גדולה של מזון. После אчиישки בוט ארגניזמה, я чувствую себя реально как в десятом классе. Вот та энергия, которая была. Вспомните то время. Для харникуя гуф, анима маше маргиш Передаю микрофон следующему партнеру. Абабатор Давайте, давайте я расскажу свои результаты. Давайте, давайте. Микрофон Жакловой, Татьяна Тесопер. Всех, друзья, приветствую с Москвы. Шелом, хоббаримы Москва. Я родом с Молдавии, мне 39 лет. Я не Молдова, Лдова, бат-шлошим и С применением отчасти чая моя сати. И... За июнь месяц 22-го года. Минус 4 килограмма и -4 минус четыре 4 сантиметра с объема. Я лучше стала высыпаться, больше энергии, а начала пить воду больше двух литров. Это раньше как у меня было термайн? Не, устают, не устают мышцы у меня. Ашлримшеле энергию, много энергии, жигаем жир. Если витаминами. И мы счастливы и здоровы. и призываем вас. Спасибо. Спасибо. А может быть, Катя расскажет свои результаты? Хорошо. Добрый вечер. <coughs> Спасибо, Мира. Я хочу сказать, что Диана пришла в компанию, меня заинтересовал детокс. Они потому что... Сапер, что они и да, В других компаниях тоже были хорошие продукты, а детокс я не слышала никогда. Я начала с чая за по рекомендации своего начинать. Сразу же почувствовал результат буквально через несколько дней. И балтит этот царь, Шеремят, Каварарбахо, дожим, поражает отца на У меня улучился метаболизм, наладился сон. Я -за драхи, Затем я приобрела нутрабурст, наше жидкое золото. И очень вкусный, он и полезный этот продукт. Затем кофе дельгада, почу... дельгада, да, дельгада и... чагу. Ну, Чага да, я хочу сказать, что когда была коронавирус, вот это заболевание, у меня соседи болели, я им еще делала уколы, но я не заболела. У меня температура 37,5 поднялась и сразу же пошла, и все, больше ничего не было. Ну, я немножко снизила вес на 5 килограмм, ну, за, за большой срок. Я в да. Еще я, Марти, получила нечаянный результат, потому что у меня не было других продуктов, я пила только Симсенс. Я очень обрадовалась, потому что после перелома руки у меня пошло осложнение на плечо. я не могла двигать даже им долго. Да, а здесь за месяц я просто в <laughs> восторге. <laughs> <laughs> Вы выходите? Я могу руку двигать. По сути, <сторхи> ППЛ, это Лхар Ходеша, а Вимисели, а Далекий, по сути, Нерман. С нашими продуктами действительно чувствуешь себя намного, не по возрасту. И моими муцерами, вы действительно чувствуете себя гораздо Да. Я в свои 68 лет аптеками не пользуюсь. Вот такой у меня. Я в 68 лет не беру никакой Да, это меня радует. Я призываю вас попробовать продукт. וזזה מאוד מסתנאה אותי, ואני קוראת ל'חמים פשוט ל'תומ' ול纳斯דת המוצרים שלנו. לאש чтобы ימалиו ל体чувствовать и оценить типа. Что хлюнеть ом, и меня всего спасибо. Давайте вот Амира хочет из Узбекистана, а после нее Дила. Амира, Дила. Я шпогама Амира в Узбекистан, Лорак Э, а зин Микрофон. Микрофон Добрый вечер всем, коллегам, партнерам. Меня зовут Амира, я с Узбекистана, город Самарканд. Это я древний, я город, понимаю, который, да, древний город, Самарканд. который. Город, не Город, который. Город, который. Uh, я что хочу сказать? Я поступила в эту компанию. Это просто uh, дар Божьего. Наверное, я думаю, так что благодарна Богу, что Он мне дал эту компанию. Я вступила в эту компанию 20 мая всего они, лишь. И я, и Бога... зод, они они гадилихевразон да не моргисяш изот мотната лоима. Они гадилихевразон да стремле мая. Да. Что я хочу сказать, что за эти два месяца, вот у меня будет скоро два месяца, да, буквально я сбросила пять килограмм. Я <эн> пришла с не ванной, благодаря нашим продуктам. Это я начала с чая, конечно, нашего заварного <эн> вот <эн> этого. <эн> <эн> <эн> <эн> Да, я всегда, когда я работаю, я начинаю только себя, потому что если ты начнешь себя, ты будешь смело рекламировать свою продукцию. Я пропила нутраборс, энергии. Энергия у меня зашкаливает, честное слово. Вот у меня сегодня гости, этот день рождения мамы сегодня покойная, да, ее нет, мы делаем сейчас вот это все. Средняя мы работаем. Я не стою вообще. Мне энергия, энергия зашкаливает, и поэтому я рекомендую всем, конечно, пить. Это сначала начинать с себя. Я пропила. ХСН, э, у меня были проблемы с головой, проблема была у меня с волосами, потому что это у меня очень... Яйма это либо а яймки, а... Они у меня страшно падали. А Они у меня восстановились. Ли, восстановились. Голова, правда, болела у меня два дня, и у меня были проблемы с головой. Вот сейчас у меня восстановилось, у меня э, нормализовался сон. И, в aeshava? общем, как бы я летаю. <п comprends> Что такое усталость, я не знаю. Что такое усталость, я не знаю. Сейчас вот я как работаю, меня сейчас... А сестра спросила, почему ты так похудела? Я говорю, эта продукция наша работает так четко. Сейчас я тоже им рекламирую. Семейно сейчас я рекламирую. Семейно рекламирую вот своей семье, сейчас я это предлагаю. Смело. Спасибо, да. Давайте... У нас времени мало... Хватит... Не, диля, нас... Я... диля, из Узбекистана. Диля, пожалуйста, нужен ваш отзыв эксперта. Микрофон. Извиняюсь. Здравствуйте, дорогие друзья. Некоторых вижу впервые. Я очень тоже благодарна своему спонсору, что познакомил меня с компанией TLC. Действительно огромное спасибо, потому что если бы не он, я бы и не узнала о таком прекрасном продукте. Он сначала меня познакомил с чаем. Это прекрасный напиток, который держится в холодильнике, его завариваешь и тебе а, Стали ста пить моя мама, тетя, мои пациенты. Uh, кто еще не слышал, я расскажу о себе. Мне сорок пять лет. Uh, uh, я, считаю, uh, я, работаю... я работаю логопедом, дефектологом, нейропсихологом в своем маленьком городке. Гор uh, Тангрин. Uh, и я работаю над мозговой функциональностью деток и а развитие и не раз мы обращаемся постоянно э, в аптеку обращались нам нужны были препараты для, для функции мозга чтобы ребенок заговорил וביתום כשיגלינו תמצרים עלו, ויצאנו بعدרגה, לאותה תם לדמיים, ביתום יתחיל לדבר. וв некоторых случаях очень тяжелым грузом на сердце врачи рекомендовали психотропные препараты. במצרים שונים בתקופת ארצים, מאינו תמיד חומרים חימיים מדקים. Uh, и мы искали всегда аналога uh, в натуральных продуктах. It, it, до знакомства, до знакомства uh, нутрициологии, то есть продуктами ТЛС, uh, до знакомства нутрабурста. А uh че -huh. и карты нутра, Наш врач, который мы совместно с ним э, делали результаты, он постоянно писал, прописывал нам э, продукты питания натурального происхождения. Да, когда я увидела состав... Да. И когда я увидела состав, он совпадает с той продукцией, которая нужна нашим деткам. И я поверила компании, я поверила продукции, и сначала я повер... должна была попробовать на себе, во-первых. И когда я получила результат у себя, у мамы, у тети. И которая пациентка, которая верила в меня, она тоже купила нутробурство. Зовут ее Шарифа, ребенка зовут Дженнибег, ему пять лет. Она написала отзыв, как стали улучшаться в, общем, в развитии ребенка действия. إيه ים מתהירת הכתובה ביום מנה הפעילות של היילד וברנחנש ביצע הכל אבל ים מתהירת מה שמתראה שצ'לוק התצא מזש ויחניש לחיים שלו התמוצרים שלנו. действительно есть видео где ребенок до ходил как на занятие и после как у него появился и речь. У меня таких очень много отзывов, так времени не хватит. Если я мона или почему-то но к царю сипуры. Если вы будете приглашать меня на такие зубы, у меня каждый день разные отзывы. Потому что с каждым днем uh, мы делимся со своими партнерами, моими клиентами, у них каждый день новые отзывы. Нам помогает очень сильно чай и ассати преодолеть давление. Uh, недавненько мы познакомились с кофе Дельгадо. Дельгадо. Я удивляюсь, как мой спонсор раньше об этом сильно, он говорил, но я может быть упускала, я постоянно заказывала нутрабурст, и когда он мне рассказал про Резолюшен и про кофе. У меня теперь есть возможность пить. Я удивляюсь, действительно, это крылья появляются. Я хочу... Назвать этот продукт крылатым, ты Они Крылья дает. Этот продукт крылья дают. Здесь В вот люди, воду. да. Здесь вот вы все люди не врете. Это у нас одинаковые, одинаковые. Если я буду говорить, получится, что я вас повторяю я просто. Быки, быки, сегодня Никола полеза Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Семен, у тебя Спасибо. есть результат какой-то? А? У меня всегда есть результат. Где он? У меня постоянные результаты. Я прекрасно себя чувствую. Вот сегодня получил, получил вот отлично, продукт, продукт, что меня сильно радует. Вот. и Так что этот продукт, который приносит прекрасные результаты, замечательные результаты. Это бодрость это энергия это силы это отличное настроение так что слава богу за ваше здоровье вера переведи пожалуйста значит семен получил сегодня а семен кибеляем нутробуст у меушар ада шамаем ки а муцарозы натенле энергия в коах, 8 хата хаим משי לא אדנו ללחائم. amen amen. еще может кто-то из Пакистана, может кто хочет ребята сказать результат. или Амира вот из Израиля. Амира, друзья, ли сопер этой сипуржела, купили это микрофон, не смогли что-то. я знаю Амира хороший результат должен быть. שמי אמירה מישראל בתמישים ותתים אדנות я зовут Амира, из Израиля, мне 59 лет. И в я Badki начала чая. Я и Через короткий перерыв времени добавила и кофе и метрикс. הקובר הראשונה של העופ שלי זה אני קורא זה ישיבות חשובות לחיים שותפים אז הם נאסרו יותר הרבה תצורות. יש דרجة ריאקציה. זה когда ידועו בתוולيت ומשהו מתחיל להיפתח, חלקי, גירא, פשוט чувствую איך אני מרגיש ב体. הרבה תצורות ותרופות. וגיליתי לפני כמה ימים שערעתי קילו. אני אף סלוציאן אבנרושו עד נסקי דני נזד שאני סברוסיל קילוגראפס מי בובי, זה פרוסטה צודדה. וניציבו נדילה. מצויין אמרת, תודה רבה. יותר а Какие аллергии? Эта аллергия была? А, это... Есть ли аллергия... ...онатит, как... А, когда меняются сезоны, она имела в виду... энергию у нее добавилась, она чувствует тоже, кроме всего, еще гигантский прилив энергии. А, если ты об этом говоришь, то я кем не попрошу я, я даже не обратила внимания, но, но я перестала тебя, друг. Я все время чихала. Я даже не обратила внимания на то, что... Да. <laughs> да. Yeah. Okay. Sure. So, uh... Я думаю, что мы можем заканчивать, да, наверное, уже. Да, да, время заканчивать, мы тянем это за 15 минут уже. Давай, Вера, расскажи, пожалуйста, как здесь можно еще заработать в двух словах? Каким образом? заработать здесь? Рассказывать про продукты. Я по Александру Семен, переведи ты немножечко на еврей. Я не должен все время. Эхмарвихинкесов. Рага, дай Семену перевести, Верочка. Как мы зарабатываем деньги? Мы используем этот продукт, мы разговариваем, мы говорим об этом продукте, ну, о результатах. И все об этом знают и хотят у нас купить. Перешла на русский. Подожди, я, я же переводила сама себя. А, окей. Okay. Окей, хорошо. И когда вы рассказываете о результатах, то людям это становится интересно, они хотят тоже попробовать. Так появляются клиенты. Потом те, которые становятся клиентами, они становятся партнерами, потому что когда они почувствуют этот продукт, они хотят говорить о нем, и зарабатывать деньги при этом поэтому я думаю что мы можем закончить на этом я всех благодарю за участие в этом эфире это они и спасибо всем большое Будьте все благословены. Люблю вас всех.